Сегодня я на Лыгах Вот такой вот, такая вот грязная Вообще реально очень нечищенная, точнее, видимо Срезали М -м -м -м. вверх по слои Ну и ветки порубили Тут еще чистая более меня А вот там Стороны очень грязные И везде, вот редкие места, которые чистые Так что до снега Не советую ходить Снега было в этом году мало ну, Поэтому общем, снежной Покор снега очень тонкий, когда здесь от делает поднимает этот слой ох, ветки, он дробится вскакивает на лыжню Лыжня серая просто местами не ехать невозможно В этой неделе было намного лучше тоже были такие серенькие места но их было меньше так и закончилась полярная ночь в наших краях в наших широтах Чуть я набегался, язык заплетается Ух. хотя прошел всего 15 километров Сейчас отдыхаю. Здесь такое место, здесь с машины слышно. Я жду, когда, короче, ничего не положили марафонскую лыжню. держит. полыжник лежит. Здесь такое место. Мне очень нравится. Ручки видно ручейки. Я думаю, даже из него можно попить. Да, язык мне что-то вообще не воручится сегодня. И так дикция какая -то. тут еще вообще не выручится. И такое вот местечко столик. Можно посидеть лечки попить костерчик разжечь ну я стране не знаю здесь всяк уже сушняк весь подергали ну просто посидите дохнуть, лавочка даже мангал смотрите или как это называется так не мангал а решетка раз платка вот это лужня чистая хорошая вот по такой не бегать хорошо здесь люди не бегают если вокруг там где официальный там она серая вся грязная такая чистенькая. Планы, пойдёт, может. Погода сегодня минус 5. Вот ну, обычная погода. Хотя до февраля может это может награду. 5, может, 3 Ниже обычного. Ну. Винорких морозов не было в этом году. Красиво. Солнце. Вот я не понимаю, зачем вот эта штука стоит. Что это вообще такое? Фонарь может быть, я не знаю. Что это? Ближу, ближу. Зачем это? Что это такое? Руки мыть? Не знаю. Хотя может быть реально руки мыть. Моя такая догадка. Сегодня больше не побегу. Сейчас домой Потому что, как я говорил, уже лыжня грязная, накат плохой. Да и лыжи царапать каждый раз. Тоже не очень хочется. Вот когда Продолжить марафон, может быть, тогда доволь покататься. Что-то проходил все эти слезы чьи-то. Видел. Ну, человек, конечно, прошел, но... Тут я видел звериный где-то слезы. тут путь. Что такое место языком? Вообще язык. Я вообще -то только разговариваю. Постоянное молчание. Ох. Как красиво. Ладно, сегодня хватит.